Здарова, ребята, с вами Фил, вы на канале Фил Пальмик и у меня прекрасная новости. Я нашел шикарнейший альбом, просто это, скорее всего, будет у меня либо альбом года, либо один из лучших альбомов UK. В общем, это прямо пушечный релиз, я его только что послушал и я в огромнейшем восторге, поэтому предлагаю вам немножечко с ним ознакомиться получше. Погнали! Итак, релиз группы 500, который называется A World on Fire И он реально настолько огненный, что я прямо вообще взрываюсь от того, насколько он крутой Альбом прямо шедевральнейший Он сочный, он яркий Тут интересные брейкдауны, есть супер целики, которые где-то заигрывают с прогрессивом Где-то фигачат просто вообще в лучших традициях классического металла Супер экстремальный вокал Супер чистый вокал. Всего 10 треков, но они вот кристаллизованы и настолько выверены, настолько четкие, что ты прям поражаешься. Вообще, это реально такое существует. Парни из uh, UK... United Kingdom uh, из, по-моему, Ноддингхема. Это второй их студийный альбом. И это просто невероятно. В общем, я не знаю даже, как еще сказать. Я решил просто поделиться с вами своими эмоциями. Это супер альбом. Он крутой. Он прям вот... Хочется его, как только заслушал, врубить еще раз, потому что тебя вот пронесло вот так вот эти все 10 треков. От и до ты думаешь, что? Что это было вообще? Такое возможно, такое пишут. Я не знаю, как еще это объяснить. Это прям вот сейчас говорю на эмоциях, но эмоции, они все пропущены через этот альбом от и до. Он прямо шикарный. Я не могу сказать, что там есть какой-то лучший трек или худший. Он прям вот хорош весь. Я настоятельно рекомендую ознакомиться, послушать, потому что для жанра это супер каноничный альбом. За счет свежих брейкдаунов и вот этих вот заигрываний с прогрессивом получается, что он более интересный, более... Такой разнообразный Это интересно слушать Это очень крутой мелодик металкор Все, больше ничего не буду говорить Ребята, просто обязательно послушать И, ну там, если понравился видос Написать, что все окей Если понравился альбом, тоже написать или сказать там, спасибо, Фил Это было круто и если формат такого видео зашел, то давайте я буду, наверное, записывать что-нибудь. Я люблю слушать металл, люблю делиться крутыми новостями, крутыми альбомами и, в общем, как-то так. Поэтому спасибо, что посмотрели этот видос. До новых встреч. Пока-пока, ребят.